Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое учение «Жиловетика» или «Огниёва». Этому космическому учению принадлежит особая роль в мировой философии. Уникальна не только широта проблематики этого учения, но и его происхождение литературной формы, и, наконец, мировоззренческое значение учение «Его общественная значимость». Оно было опубликовано нашими великими соотечественниками Елена Ванной Николаевна Константиновичем Релихами начиная с 24 по 1937 годы. Это учение дано на ближайшая широта. Проблематики — это учения, но его происхождение, литературная форма и, наконец, мировоззренческое значение учения, его общественная значимость. Оно было опубликовано нашими великими соотечественниками Илья Ивановна Николаевна Константиновичем Рейхами, начиная с 24 по 1937 годы. Это учение дано на ближайшие много сотен лет. И человечество будет осваивать его в ближайшие тысячелетия. С каждым годом оно привлекает к себе внимание все большего числа мыслящих людей всего мира. Сейчас общество и последователи живой этики существует по всему миру по всему миру. Это лично нас свидетельствует об огромной социальной значимости духовно-философского труда космических учителей, учителей Востока, великих представителей иерархии, света нашей Солнечной системы. Авторство этого учения поневоле оказалось окутанным покровом загадочности. Прелихи, опубликовавшие учения, всегда подчеркивали, что они не являются авторами учения. Вот это вот надо тоже каждому из нас усвоить. Они подчеркивали, что учения переданы им духовным руководителем, духовного центра нашей планеты духовным руководителем великого планеты, духовным руководителем великого братства, или, как на Востоке, он известен, Махатма Мория. Однако само понятие неземного братства в силу эзотеричности этого явления имелой и поныне имеет о его таинственности и легендарности. Все время Посланица духовных учителей в западных странах Елена Петровна Блаватская также во всеуслышание заявляла, что учение космической теософии, ну а что такое теософия, вы знаете, теос Бог, а софия мудрость. То есть вот учение космической божественной мудрости было передано ей великими учителями, и авторство, и авторство таких вот фундаментальных трудов философских, как разоблачённые, изъедут тайная доктрина, принадлежит не Блаватской, она об этом заявляла, а принадлежит в основном им же, хотя она сама тоже высокого уровня. Во времена Елены Петровны Бловацкой и жизни семьи Переихов Великие космические учителя в соответствии с внутренними организационными принципами Братства Света. То есть великие учителя нашей Солнечной системы вот на нашей планете и до сих пор воздерживались и воздерживаются от вступления в личное общение с общественностью тех или иных стран планеты. Ну то есть там не с кем общаться практически. Ни с кем никого нет. Кто был бы этого достоин? Среди ученых тоже никого нет. Среди главарей там разных церквей и сект, тем более нет. То есть Богу там общаться ни с кем. Вот такая публика там. Изволит проживать на Западе везде. И у нас такая картина везде. Это по неволе способствовало созданию аривола загадочной мистичности вокруг всего, что связано с высшими силами, с их духовно-философскими учениями, это, в свою очередь, породило огромное количество самых невероятных слухов о великих учителях Востока, вплоть до того, что, особенно на Западе, противники Теософии, противники всего Восточного, Такие мнения, что якобы никаких махат, никаких космических учителей не существует, а мол, подлинным автором всех вот теософских трудов является якобы Блаватская. Позднее вот эти нижественные так сказать, оппоненты приписали Рерихам в создание живой этики. Мол, якобы это Рерихи что-то там выдумали живую этику. Абсурдность подобного мнения слишком очевидна в этих невештах. Ведь даже беглое знакомство с содержанием, например, двух томов тайной доктрины убедительно доказывает, ну вот кто-нибудь из вас тайную доктрину купите, поинтересуйтесь. Если вам хватит селенок, просто хотя бы ее полистать, то слава Богу, не то, что почитать. Даже первое знакомство с содержанием тайной доктрины убедительно доказывает, что один какой-то конкретный земной человек, как бы он архигениальным не был, он не смог бы за одну жизнь, одну жизнь собрать столько уникальнейшего научного материала. А потом этот же материал надо было, допустим, собрать, да? Потом такому... Архигениальному надо было изучить это все, а потом перевести надо на английский, допустим, с разных языков, потому что материал-то везде же взрослый. Потом обобщить все, как положено. Потом надо было прокомментировать это все еще. Именно сложнейшие доктрины, сложнейшие доктрины эзотерической философии Востока а до этого времени они были совершенно неизвестны западной историко-философской науке, не говоря уже о том, что на огромном научном материале надо было выявить очень интересные параллели, или, как говорят ученые, корреляции между основными положениями восточного эзодеризма и новейшими достижениями официальной западной науки. Даже вот, вот этот вот абзац, то, что я вам зачитал, да, уже говорит о том, что какой бы архиумный человек у нас, архи гениальный, тут не был, такого труда написать не можем. Аналогичные черты, столь же широкий спектр рассматриваемых вопросов о материала не похожи с его. Блин одной из созданных современной цивилизации философских учений, синтетичность, тенденция к диалогу с современной западной наукой, вот то, что было в Тайной Доктрине, то же самое мы обнаруживаем и в живой этике, в учении Агни-йоги. То есть как Теософия, как огни йога все это из одного источника. Это, между прочим, подчеркивали сами авторы, как Бловацкой, так и семья Орельхов. Также необходимо отметить еще один очень важный факт. До появления теософии и живой этики в мировой философии просто не было подобных учений и подобных мыслей, способных хотя бы отчасти сравниться и подобных мыслей способны хотя бы отчасти сравниться с ними по широте и разнообразию затронутой ими проблематики, То есть ничего у человечества подобного не было. Учения теософии и огни йоги представлены огромной по объему литературой, в которой в лаконичной концентрированной форме изложено грандиозное научное духовное наследие. В наше время оно условно названо эзотерическим. Это наследие фактически представляет собой совершенно не исследованный современной наукой пласт древнейшей культуры человечества. Истоки ее восходят к исчезнувшим в результате природных катаклизмов истоки восходят к высокорайственным цивилизациям Земли, Неизвестные древние мудрецы, которые разработали основу восточного эзотеризма, намного опередили философов и ученых нашей современной цивилизации, о чем стало известно благодаря сравнительному анализу эзотерических источников и новейших научных исследований в области многомерности Вселенной, человеческого организма, природосознания, и других форм и состояния материи. Елена Ваннерех в одной из своих статей сравнила мировоззрение древних философов Востока с выводами современной науки по проблемам эволюции, возникновения Вселенной, природы материи и тому подобное, показав, что неизвестные мудрецы еще в VII веке до нашей эры сделали такие выводы о многих законах бытия которым в наше время совсем недавно пришла современная наука Запада. Итак, мы видим, что около VII века до Рождества Христова великие мыслители Индии, это почти за 3000 лет тому назад, открыли ту же истину, которую современные ученые недавно только открыли. Если мы рассмотрим теории эволюции космоса, согласно современным революционистам и астрономам, то мы увидим, что они пришли к тем же выводам, к тем же заключениям, которые были известны тысячи лет назад. Как известно, основой теософии и огней юги послужили именно древнейшие духовно-философские учения Востока, адаптированные для рационального мышления людей современной западной цивилизации. Что представляли собой первоисточники этих учений? Несмотря на явную близость теософии огни йоги классической индийской философии, нельзя сказать, что именно классический ведант и буддизм были положены в основу этих учений. Блаватский и Семер неоднократно свидетельствовали, что основой теософии живой этики послужило именно эзотерическое направление древней философии Индии и Тибета. В частности, учение Калачакры, которое восходит к традициям эзотерического буддизма. Так, например, Елена Петровна Блаватская отвечает на вопросы западных ученых относительно происхождения книги Дзянг, главы или станцы из книги Дзянг, комментарии, которые были положены в основу тайной доктрины. Вот Елена Петровна заявляла, что первоисточник этих глав из книги Диан на Востоке на Востоке эта книга так или кинте. Она является частью канжура, то есть 108 томного издания священных философских текстов буддизма, включающих в себя трактаты по медицине, астрологии, философии, духовным практикам, а также комментарии завещений космического учителя, известного нам как Будда. При первом же знакомстве с главами из книги Дзян, Становится ясно, для расшифровки вот тамошних текстов необходимо человеку иметь громаднейшие знания, которыми никогда не располагала не только западная наука, но и большинство ученых, священнослужителей Востока, тоже не располагали этим. Этими знаниями владеют только хранители древнейших эзотерических учений Индии и Тибета. То есть только духовные учителя, учителя Шамбалы. В материалах «Тайной доктрины» была изложена часть учения космических учителей. То есть вся двухтомник «Тайной доктрины», заплачённый зиды, только часть. Потому что нам всего-то давать уже нельзя. агни или живая этика является продолжением того, что было дано, в тайной доктрине. Она посвящена более практическим жизненным аспектам, в частности, посвящена... она посвящена более практическим жизненным аспектам, в частности посвящена этическому учению восточного эзотеризма. Возникает, естественно, особенно у западного обывателя, вопрос: кем же являются загадочные духовные учителя Востока? сумевший выполнить поистине титаническую, гигантскую работу по расшифровке, изложению, объяснению и адаптации для западного сознания огромного по объему философско-эзотерического наследия Индии и Тибета. Кто мог провести сравнительный анализ основных положений восточного эзотеризма с новейшими достижениями науки? А кто направил в западный мир своих посланников? Сначала Блаватскую, потом четверых Рерихов с духовно-просветительской миссией. Возможно дать иной ответ, который был дан самими Блаватской и Рерихой. То есть Западу хочет он того или не хочет. Хотят там эти власти, наука западная и вся церковная это братья. Хотят или не хотят, приходится признать что, оказывается, на планете есть духовный центр планеты. Не какие-то там папы с патриархами московскими или какими-то другими. Не какие-то там ООНы и так далее. А есть нечто куда более высокое на этой земле. ты хочешь признать, что Шамбала, то есть великое братство космических учителей, каким бы фантастическим не казался сам факт его существования западному обществу, западному обществу, оказывается это не выдумки Блаватской или Рерихов, это не плод восточного фольклора, это реальность. В книгах живой этики сами космические учителя так говорят о своей духовной общине. Почему же трудно вам принять или понять, что группа людей или существ, получившие знания путем упорного труда, почему же она не может объединиться во имя общего блага? Опытное знание помогло найти удобное место на вашей планете, где энергии позволяет легче сообщаться в разных направлениях. Вы, конечно, слышали рассказы путешественников о нахождении в пещерах неизвестных йогов. То легко дойдете до ощущения группы учителей великого знания. «Как же найти путь к нашим лабораториям?» – продолжает Владыка Света. «Без зова к нам никто не дойдет». Как-то Святослав Николаевич, он же там жил, около... Придгорье Гималаев. Ну и вот около ворот его дома машина останавливается легковая. И молодой человек там кричит из машины. Эй, слушайте, скажите, как тут был проехать? Вот и такие находятся между прочим. Без зова туда никто не дойдет и не пройдет. Без проводника, который они дадут, естественно, никто не пройдет. В то же время нужно личное неукротимое устремление и готовность на трудности пути. Готовность на трудности пути. Но ну, имеется в виду жизненного пути. По обычаю, приходящий должен известную часть пути пройти одиноко. То есть приходящий где? Ну не там, не, не топающий по тропинке к ним, скажем. Не этот имеется в виду приходящий, а готовый в духовном плане даже бывшие непосредственно в сношении с нами, перед приходом туда не ощущает наших вестей. То есть так должно быть по-человечески. Однако приходящие, кроме, кроме глубоких причин, то есть надо иметь очень серьезные причины, чтобы туда позвали и пустили. Так вот эти люди разделяются на два вида. Это лично стремящиеся попасть туда, Космический центр планеты. Это один как бы вид или тип людский центр планеты. Это один как бы вид или тип людей. И второй, который специально вызывается для того, чтобы дать им поручение. Наш вестник, то есть посланный нами, не кричит на ваших базарах. То есть ни на каких там телевидениях, никаких базарах, никаких митингах посланца свыше никогда не выступает. И в базарах не участвует. Бывшие у нас и наши умеют хранить тайны и хранить общее благо. Главный признак того, что человек туда готов и призывается, это такое ощущение, как будто бы у него... Крылья выросли. Это первый признак. Так и примите нашу общину знания и красоты. И будьте уверены, что можно обыскать все ущелья Тибета и Гималаев, и ничего не найдете. Непрошенный гость пути никогда не найдет. Тут рассказывали, когда туда шли, Вроде бы дорога есть, все в порядке. Оглянулись назад, а там совсем другой пейзаж уже. То есть меняется сзади вся обстановка. Горы, что ли, передвигаются? «Много раз мы бывали в ваших городах», — говорит космический учитель. «Нельзя назвать нас ушедшими от мира. Ведь вы тоже выносите обсерватории, скажем, за город». Ну, чтобы городские дым тут и смог не мешали, да? И вы заботитесь о предоставлении спокойствия своим ученым. Так принятие наше сад. Помните о работающих для общего блага человечества. Что же представляет собой легендарная община великих подвижников, великих философов, которые никогда нигде на базарах у нас не выступали, на митингах тоже. Община, вскрытая от внешнего мира, в недоступных высокогорных районах планеты. С какой целью ее духовные учителя решили раскрыть западному миру, погрязшему в грубом материализме, многие принципы сокровенных эзотерических учений Востока? Раскрыть знания, веками охранявшиеся от непосвященных а тем более от разных иностранцев. Ну, то есть любопытных бездельников. Таких же тоже немало. Единственную верную, объективную, наиболее полную информацию об этом уникальном явлении мы находим в книгах живой этики. Много интересных сведений содержится даже в письмах Елены Ванныреев. Они являются комментариями основных положений. «Космическое учение», а также можно найти много в эссе и очерках Николая Константиновича Эриха. Вот его э, трехтомник, его дневника, три тома. Также в теософской литературе, в частности в философских трудах, письмах и мемуарах самой Елены Петровны Блаватской, в работах ее ближайших последователей. Ну, мы здесь коснемся лишь кратких общих таких сведений о загадочном космическом братстве, скрытом от мира в Гималайских высотах. Более уже так полно, это мы попозже коснемся этой темы. Шамбал – это центр высшего космического разума нашей планете. Возникла центр на нашей Земле задолго до появления земной цивилизации. В этом центре уже со времен Атлантиды, а это где-то 5 миллионов лет, если не больше, объединились адепты высших знаний. То есть люди, намного опередившие современников по уровню своего духовного и интеллектуального развития. Они посвятили свою жизнь служению истине, служению человечеству, Поколения мудрецов, подвижников, ученых веками сменялись, вскрыты от глаз, непосвященных Гималайской обители, скрыты от глаз, непосвященных Гималайской обители. Поколение мудрецов, подвижников, ученых веками сменялись. Это те, которые сменялись, а есть те, которые не менялись миллионами лет. Ядром Великого Космического Братства на нашей Земле стали представители высокоразвитых инопланетных человечеств. Вот они все время, пришедшие на нашу планету в самом начале земной планетарной истории, чтобы помогать ее эволюционному развитию. Семь Великих Космических Учителей. Вокруг них объединились лучшие представители земного человечества ставшие их учениками и сотрудниками. И посланники высшего разума, космического разума, наши, а именно посланники космического разума нашей Солнечной системы. и Их земные ученики, благодаря высочайшему уровню духовно-интеллектуального развития, обрели власть над многими силами природы, над многими явлениями природы. Срок их жизни намного превышает всякий срок жизни земных людей. Их научное познание пережает развитие земной цивилизации на многие десятки, сотни, а может быть, миллиарды лет. Почему? Потому что они прошли вот тот человеческий уровень у себя на своих планетах очень и очень давно. Подчинив своей воле неведомое современной земной науки, сверхмощные космические энергии современной земной науки, в сверхмощной космической энергии, открыв тайны иных видов и состояний космической энергии и материи, подвижники великого братства создали мощный научно-технический потенциал используемые ими не только в научной и исследовательской работе, но и в борьбе за энергетическое равновесие нашей планеты, в борьбе за предотвращение глобальной экологической катастрофы, на грани которой наша планета оказывалась уже не раз. Ну вот когда Люцифер хотел захватить власть во времена Атлантиды и таким образом уничтожил материк, Главная цель существования Великого Братства, Братства Света, состоит в содействии эволюции земного человечества, физической деятельности, принесении человечеству новых научных открытий, новых идей, принесении человечеству духовно-философских учений, достижения искусства и культуры, прогрессивных социальных нововведений и так далее и так далее. То есть они воплощались. И в облике великих поэтов, писателей, мыслителей, философов. Это те, которые известны нам. А также много было такого, что вообще неизвестно широкой публике. Вот, например, мы же знаем, скажем, в Англии все время якобы воплощался Уильям Шекспир. да? Слышали, да? Прошу теперь все. На самом деле, никакого Шекспира не было. А написаны были все вот эти труды, под названием якобы Шекспир, космическим учителем, который о себе не оставил ничего. Космическим учителем, который о себе не оставил ничего, никаких сведений. абсолютно. Они появились условно под таким вот псевдонимом. И все. Воплощаясь среди обычных людей, среди народов разных стран, в качестве выдающихся общественных духовных деятелей, гениев науки, культуры, представители в своей творческой деятельностью содействуют прогрессу всей земной цивилизации. Обладая огромным духовным интеллектуальным потенциалом, превышающим всяческие возможности обычного человека, посланники Великого Космического Братства неизменно добивались колоссальных успехов в своей творческой деятельности. В любом виде своей творческой деятельности, в какой бы сфере она не осуществлялась, они добивались колоссальных успехов, и таким образом она не они добивались колоссальных успехов, и таким образом оказывались двигателями прогресса во всем мире. Но идеи открытия, принесенные этими великими существами земному человечеству, подхватывались последователями из числа наиболее талантливых современников, развивались и со временем формировали новую духовно-интеллектуальную ступень в развитии земной цивилизации. Однако на всем протяжении земной истории эволюционная миссия Великого Космического Братства осложняется противодействием, которое оказывается антиэволюционными силами. Их все время возглавлял бывший тоже посланец космического разума. Первоначально он играл на Земле прогрессивную, эволюционную роль. И, как говорится в этих манускриптах, катастрофы и духовные падения бывают не только среди обывателей, среди обычных людей, но и среди существ, которые стоят на неизмеримо более высоких ступенях, космической эволюции. И нету это падший ангел, назывался Люцифером, то есть свет несущим, он тоже принадлежал к числу планетарных лолосов, то есть высокоразвитой космических существ, космических руководителей человечества, пришедших на нашу планету с целью содействия эволюции планеты. А человечество ведь перешло на нашу планету с нашей Луны, а там мы были животными, только на этой земле впервые мы стали человеком, человечеством. А такое человечество надо же узнать, младенцев, без воспитателей, без наставников и так далее. Поэтому пришли в Сыны Пламени, солнечные существа. Из-за своего духовного падения Прежде блистательное послание космоса утратил свою эволюционную миссию, и, ступив на путь зла, из ангела света превратился в князя тьмы. Он увековечен в разных мифах, в разных религиях под именем врага рода человеческого. Ну, По-разному он называет, нам он известен как сатана. Предательство Люцифером его планетарной миссии нанесло огромный урон духовному развитию планеты и всего человечества. Свернув на путь зла и деградации, этот бывший космический учитель увлек на него своих сподвижников. Он сформировал на этой планете оппозицию эволюционным силам. В литературе она названа «черным братством» или «черной ложей». Конечно, вот этих темных сущностей братьями назвать никак же нельзя. Ну, просто терминология в этом плане у нас слабовато. Они братьями друг друга никогда не были и быть не могут. Потому что там все построено на насилии, на страхе, на железной дисциплине и так далее. Там никакого братства быть не может. Но это условно. Термин братства, конечно, не применим к этому сброду, ибо темные сущности не могут быть братьями друг к другу. Таким образом, сохранившись в преданиях и мифах многих народов мира легенда о падшем антибиоте, но это только на нашей планете. На других планетах такого мерзкого явления, как правило, не существует. Может быть, где-то еще там, среди миллионов, миллиардов других планет, тоже такое где-то случается. Но это не является, так сказать, как бы закономерным явлением. То есть, вот этот момент надо учитывать. А то там начинает рассказывать невежды, что сатана это практически, так сказать, во всем космосе, он тут где-то есть, как противник бога. Это с нами случилось такое несчастье, как говорят в семье, не без урода. В учении Живой Этики подчеркивается, что борьба добра и зла, то есть силы эволюционных с силами антиэволюционными, осуществляется в такой интенсивной форме только здесь, вот на нашей планете. В космосе зло тоже есть, но в виде разных видов несовершенства. Зло тоже есть, но в виде разных видов несовершенства, то есть в виде хаоса в виде слепых, несознательных, неорганизованных сил природы, пока еще не подчиненных власти разумного начала. Но как бы то ни было, эволюционная миссия Великого Братства на Земле по неволе оказалась осложненной, вынужденным противоборством силами зла и разрушения. Ну то есть, получается так, что вот, скажем, какая-то группа, Людей решили чего то там строить хорошее, да? И вдруг тут где-то поблизости нашлись те, которые все время этому строительству что? мешают, Делают какие-то гадости. Вот примерно такая картина получилась у тех, кто решил строить на этой земле нормальную человеческую жизнь. Нашлись такие подонки строить на этой земле нормальную человеческую жизнь. Нашлись такие подонки, которые до сих пор делают всякие, так сказать, мерзости, мешает этому. Вот и все. Нашлась такая, так сказать, нечисть, тогда как полно других планет, где строительство жизни идет, и там нет сил, так сказать, вот разума, которые сознательно бы мешали подобному строительству. Зато есть несовершенства какие-то у самих строителей, ну, с которыми все им надо бороться, все и надо над собой работать. То есть вот этот момент вы должны усвоить, что и только у нас такое вот, вот помешательство случилось. Одним из главных средств космического братства в этой борьбе с появившись на нашей Земле силами зла, главное средство, это духовное просвещение, содействие развитию культуры. Сотрудников неземного братства сил света является жизнь деятельность, великой семьи Рерихов, то есть это воплощались одновременно четыре космических учителя, это редчайшее явление в истории, Чтоб сразу пришли четверо, это видимо потому, что очень ответственный это был момент, и действительно в это время состоялась как битва за тысячи лет, за миллионы лет предсказанная Битва Архангела Михаила, как называют его церковники, с сатаной. То есть этот самый сатана в этом Армагеддоне, во время этой битвы, то она шла в тонком мире, был уничтожен в октябре 1949 -го года. Я не знаю, что Папамда это не сообщили до чего времени, а тоже. Зато есть остатки его недобитые. Кстати, те, которые остались, недобитые братья черной иерархии, они тщательно умалчивают от своих невежественных глупых помощников, что главарь им уничтожен. Целью духовно простительской деятельности братства космических учителей всегда было, прежде всего, формирование в человеческом сообществе истинно-объективного лишенного догматизма и предвзятости мировоззрения, которое могло бы ускорить духовную эволюцию землян. Стало принесение миру новых духовно-философских учений. Первым посланником свыше на Западе, открытый принесшим в мир весть о существовании высших сил на нашей земле, стала Блаватская. Сил на нашей земле стала Блаватская. Затем эстафета вот этой просветительской деятельности была передана двум ее ученикам, Франчу Ладью и Уильяму Довару. Они основали в Калифорнии, в Соединенных Штатах, общество храм человечества. Но Он по сей день существует. Но самую масштабную, подлинно мировую по размаху духовную миссию осуществляли в 20 веке. Гениальный представители искусства и науки Шамбалы – это Николай Константинович и Лена Банне, Рерих, а также их сыновья. Как и их предшественники, то есть прежние носители поручений космических учителей, Рерихи были кармически во многих прошлых воплощениях связаны с Великим Космическим Братством. То есть они сами являются пришельцами с других планет. То есть, другие планеты, естественно, великий Логос нашей Солнечной системы, надо спасать планету. И наиболее высокоразвитые существа других планет добровольно пришли сюда, их палкой никто не гнал, там такого нет, добровольно пришли сюда помогать нам с вами. Если бы не они, мы бы давно тут друг друга передушили, сожрали бы, перерезали, и ничего бы тут не осталось. А закон кармы, этот гнойник, давным-давно бы уже уничтожен. Так что только благодаря им мы с вами еще можем здесь существовать. А другого домика, другого места для нас нет в космосе. То есть вот нам выделили вот эту планету, и вот миллионы лет каждый из нас тут должен развиваться, совершенствоваться. Это миллионы лет каждый из нас тут должен развиваться, совершенствоваться. В других местах нас с вами никто не ждет. Поэтому здесь надо все беречь. Но если кого-то куда-то, может быть, и возьмут, пути долгих проверок, а то и там еще нагадим где-нибудь. Кармическая связь с Великим Братством нашла отражение в жизни семьи Рерихов с ранних лет. Вот и он и она уже предчувствовали, знали о существовании высших сил, космических учителей. в семьи Рерихов, Павел Федорович Беликов в своей книге «Рерих. Опыт духовной биографии он пишет, миссия, возложенная на них космическим братством в данном воплощении, далеко не сразу стала им ясна, стала им ясна то есть Иоанна Ивановна и Николая Постепенное раскрытие духовных накоплений прошлых жизней происходило в сознании будущих посланников Шамбалы. Постепенное открытие духовных накоплений прошлых жизней параллельно с развитием обычного земного интеллекта, параллельно накоплению обычного жизненного опыта. Как пишет Беликов, сама суть поручения свыше остается для Николая Вериха закрытой до тех пор, пока накопление знаний и опыта обычной земной жизни не поднимется до такой степени, которая позволит ему приступить к воплощению духовных накоплений центра чаши в полном вооружении зрелого созвучного эпохи интеллекта. Вот почему Фактически он там учился в высшем учебном заведении, знаете, да? юридической так сказать, там институт окончил. Потом там курсы, академию. А теперь возьмите сыновья их. Тоже по два-три института у каждого, да? И Гарвард, понимаете, и Оксфорд там, и так далее. Самые престижные западные вузы закончили. А вот Елена вам ничего не оканчивала. Никакого, никаких вузов у нее ничего нет. А ей это и не нужно. А зачем этим было нужно, вот этим трем космическим учителям? Им тоже было совершенно учиться, там не надо было в этих вузах. Это ничего им не дало бы совершенно. Наоборот, они бы ну, там столько дали бы, если бы их, конечно, попросили, что эти, эти все эти вузы им в подметки не годятся. Для чего они спрашиваются там учились? Время теряли. Не надо. Они задолго до прихода сюда знали, что тут за жизнь. Вот этот момент очень важно понять нам с вами, чтобы не опускать их на уровень обычного обывателя, который там торчит в узе каком-то. Понимаете? То есть им нужно было влиться в эту так называемую среду и чтобы их там принимали как своих. Ну, он же академик. Он же там два института закончил. может там, скажем, доктор наук или кандидат. То есть в обычную эту кашу надо было залезть, вот эту так называемую этой жизни, в эти джунгли. Понимаете, какая это картина? Им официально там какая-то комиссия должна была присвоить звание академика, там доктора, скажем, и так далее, и так далее. Чувствуете, да? что требовалось так называемое признание, только, что требовалось так называемое признание только для этого. А на самом деле, если бы они стали бы учить западную общественность, так мы наверное, сейчас с вами совсем в другом, в другом обществе жили бы. Именно вот в чувстве высокого получения высоких встреч озарение озарения дает о себе знать с раннего детского возраста. Проявление у Николая Константиновича Елена духовных накоплений прошлого первым предчувствием, озарением, а затем и попытками установления сознательного духовно-телепатического общения с великим учителями в немалой степени способствовал феномен, который сейчас эти вот наши исследователи называют Измененное состояние сознания. Ну, сейчас так они с ним. Под этим туманным, под этим туманным термином в современной психологии понимается необычные, особые духовно-психологические переживания. Измененное состояние сознания. То есть, вот, обычного обывателя, который ведет растительную животную жизнь, да, это неизменное состояние. А все, что отличное уже, вот, от его состояния. Это будет называться уже измененное состояние. Ну, это может быть необычные сны, там, видения, какие-то там трансы и так далее. То есть внетелесные состояния. Он, как, скажем, американец, доктор Монро, исследует тонкий мир. сейчас из тонкого мира он руководит институтом в Америке. Институтом разума. И Это из огромного-то мира. Сейчас скажи каким-нибудь попам нашим, они скажут, так это ж дьявол, известным как в творческой деятельности, так и в религиозном духовном опыте. Всем известны факты совершения гениальных научных открытий, создания художественных филизационных шедевров, необычных именно в состояниях сознания. То есть, вот, рано ждали видения, озарения, пророческие сны и так далее. Ну, и Пушкин здесь, Маяковский, и многие поэты. Многие поэты получали готовые стихи во сне или в состоянии какого-то видения. Вот он там сел там на стульчик или на кресло там, немножко вздремнул и стихтовение, пожалуйста, готовенькое. Он даже не спал, просто глазки закрыл. И она перед ним появилась. А Моцарт? Они просто слышали, уже все готовое, только писать надо было. Или тут же играли. Менделеев видел во сне свою знаменитую таблицу элементов. Сколько над этим мучился, размышлял, ничего, никакого толку. А тут поспал утречком, раз тебе и таблицы. Много вот и западных ученых таким образом получали. Или вот такой вот и западных ученых таким образом получали или вот такой известный композитор Сезар Франк, вот его иногда встречаются в его там, симфонии. Он во время игры на органе его посещало некое состояние высшего присутствия. Или Бетховен, известный, да, композитор великий, да. Во время работы над девятой симфонией ему было видение высшего мира который как бы опускался в нашу земную жизнь, только в более таком лирическом ключе. Нечто подобное он испытал тоже при сочинении лунной сонаты Бетховена, То есть именно по наитию свыше все это делалось, не просто так. Ощущение высшего мира было свойственно и Рихарду Варк. духовными духовного переживания сопровождалось творчество Александра Скрябина. Особые психологические состояния наблюдались во время творческого подъема у Гены Хегейни, Тютчева, Александра Блока и многих других поэтов. Сихворение Пушкина, пророк, Ода Державина, а Гаврила Державин кто это? Это же предыдущее воплощение Николая Константиновича Вереха, а перед этим было воплощение Леонарда же. ну и так далее. Много у них воплощений. Под держали Державина Бог, знаешь, потрясающая история, вот вот читал Державина Бог, то есть найдете это, почитайте. И многие другие шедевры, литературы, музыки, обязаны своим появлением на свет именно необычным духовно-психологическим состоянием. А такие, состояния во много раз повышают творческий потенциал человеческой психики. Вот по поводу того, что творится с человеком вот в таких состояниях, у современной науки пока нет никаких представлений, то есть ничего нет, пока тут сказать не могут. На сегодняшний день, правда, много этих наших психологов склоняется к выводу о том, что вот эти состояния служат, мол, каким-то своеобразным каналом связи между сознанием человека и сверхсознательными духовными структурами его собственной психики. Вот Бехтерева, Наталья Бехтерева, ну она, директор Института мозга в Санкт-Петербурге, вот она как-то рассказывала. Корреспондент ее спрашивает. Там вот один западный физиолог стал на конференции где-то научных говорить, стал на конференции где-то научных говорить, что мозг это совсем не то, что вы считаете. Это всем ученым говорит, что мозг это просто рецептор. Ну что такое рецептор? Вот осязание у нас, да? Пальцы, вот видите, глаза, там уши, скажем там, вкус там. У нас вот это грубые как бы рецепторы, пять их у нас, да? Они соединены с мозгом. А мозг это просто большой рецептор, как бы продолжение. И все. И вот корреспондент спрашивает, мол, Наталья Петровна, вот как вы относитесь к этому, что вот этот вот ученый такие вещи говорит? Она, естественно, тоже вот такие выступления, когда была в ООН там на заседании ЮНЕСКО, услышала это и говорит, подумала про себя, какая чушь, как все это дико. Она директор Института мозга, работает дико. Она директор института мозга, работает, ищет, ковыряется в этом мозгу. Оказывается, она не там ковыряется, где надо. И весь институт копается совсем не там. Конечно, для нее это дикая чушь. Что какой-то ученый заявил, что мозг это совсем не то, и не там надо искать душу человека. Она считает, что мозг, мол, впитывает информацию, обрабатывает, принимает решения. А бывает ведь так, что человек получает готовую информацию как бы ниоткуда. А зачем тогда мозг? Он, оказывается, в этом не участвует совсем? Дважды формулы каких-то важных теорий к ней тоже приходили именно таким образом. И вот тут она стала сомневаться. Мозгом ли надо заниматься или чем-то другим? То есть вот феномен озарения, с ним многие ученые знакомы, вот, особенно те, кто занят. Корреспондент спрашивает, а как вы думаете, озарение? Что это? Связь с космосом? Или какие-то там процессы, которые в мозге происходят? А Бехтерева говорит: сейчас, говорит, не то время, чтобы ученые могли высказать свои очень смелые мысли. Не то время, говорит Бехтерева. А почему? А оказывается, в Российской Академии состряпана комиссия по лженауке. И наш институт мозга клиент этой комиссии. То есть создана комиссия инквизиторов по преследованию всех, кто станет что-то там говорить о каких-то озарениях, там, о какой-то духовности, и о каких-то измененных состояниях сознания, о торсионных энергиях. Вот директора института теоретической и прикладной физики Анатолия Евгеньевича Акишиль про Акимову. Директор института, его убили, эти бандиты. Просто уничтожили. Он что-то там прихворнул, немножко простыл, попал в эту больницу и все, уже не вышел оттуда. Вот весной прошлого года. А почему? Да потому что его институт и он занялись серьезно вопросами торсионной энергии. А торсионная энергия это энергия тонкого мира. На основе торсионной энергии можно было бы создать сейчас, полностью изменить, полностью, буквально, полнейшая революция во всей нашей жизни, земной жизни. Нефть не нужна, газ не нужен, уголь не нужен, энергии никакие, какими мы пользуемся, совершенно не нужны. Торсионная энергия все бы это заменила. Но разве тебе нужна? На нефти же там добывают огромные деньги, на газе, на всей этой старой, так сказать, огневой технологии, которая везде у нас. Разве они откажутся, так сказать, от таких барышей? Так лучше такого изобретателя уничтожить. Мало того, трассионная энергия, она вообще страшные вещи делает для всех темных сущностей. Для всей черной иерархии, которая правит на нашей планете, торсионная энергия – это страшная вещь. Если сейчас при помощи кириллиановских аппаратов, слышали про них, да? Можно, сделать съемку высокочувствительной камеры, увидеть, что ты, допустим, начальник, олицетворение самого настоящего демона, что ты самый настоящий дьявол или сатана. Они как раз такие, -то. за каким же чертом они будут разрешать вот такие научные открытия. Поэтому они против этого всего. Поэтому у нас сейчас с вами не внедряется трассионная энергетика. Вот вообще здесь полнейшая эволюция была вовсе. Поэтому силы зла создают вот такие комиссии инквизиторов по вылавливанию среди ученых всех неугодных. Понимаете? И по их уничтожению очень много разных изобретателей, исследователей были просто физически уничтожены. Тут как-то недавно этот Сергей Дружко, знаете, слышали такого? Он там рассказывает про кого-то одного ученого. Он там какое-то открытие сделал, а потом вдруг исчез, куда-то. Так, что слова бехтевые о том, что сейчас неподходя... неподходящее время, чтобы ученые могли высказывать очень смелые мысли, абсолютно справедливо актуально. Тем не менее, в России и за рубежом все больше ученых открыто высказывают идеи, полностью созвучные взглядом живоэтики. Живоэтики, концентрирующие в себе мудрость мирового эзофического наследия. Неприходящая научно-общественная ценность живой этики состоит в том, что идеи, изложенные в ней, оказались абсолютно истинными и намного опередили свое время. А великие создатели этого космического учения, не побоявшись обвинений в какой-то там уже научности, бесстрашно открыли землянам истину и тем самым вооружили новые поколения исследователей объективным знанием законов космического бытия. Ну вот живая этика в 30-х годах уже, ну вот живая этика в 30-х годах уже, в 40-х печаталась на английском языке, на разных языках Европы и так далее, и так далее. То есть уже в то время, а с того времени прошло уже много. По мере более глубокого освоения релихами мира духовной реальности формы их общения с Махатмами совершенствовались. Дар ясновидения и яснослышания, свойственные Иоанне Ивановне Савериха, все более развивался. После прохождения огненного опыта, опыта раскрытия и трансмутации высший центров сознания, необычные психо-духовные способности ее, приобрели качественно новый уровень, не ни одним из когда-либо живших на земле пророков и ясновидцев. То есть то, чем обладала она, Никакие пророки и ясновидцы ей, как говорится, не годятся. Способностью мысленного общения на расстояние обладал также и Николай Константинович. С той разницей, что ему был доступен постоянный контакт только с его непосредственным учителем, то есть владыкой Шамбала, в то время как Елена Ивановна могла общаться с любым космическим учителем. В их жизни было не только духовное общение, но и непосредственные встречи с высшими силами, то есть с космическими учителями. Как на тонком плане, вне тела, так и на физических планах бытия. То есть тело можно оставить, пусть оно все спокойно лежит. Вот как мы с вами ночью тела покидаем, да? И гуляем в тонком мире, но у нас это что? Это у нас бессознательно все. Мы такие пока еще не развитые и бестолковые, Мы не знаем, что это там во сне мы делаем и кто там вообще делает. Все, что там происходит, мы тоже ничего не соображаем толком. То есть мы пока ведем что? Бессознательную жизнь. Сознательно о нас, Маломальски, когда мы что? Пробудились, глаза протерли, да? Тело туда себя потрясли. Вроде как бы я в теле опять, и пошли в течение дня проявлять какую-то меру сознательности. Но у всех вот у людей эта мера сознательности разная, да? У одного она такая, у другого больше, у кого-то еще больше и так далее. То есть мера сознательности у всех землян совершенно разная. А вот они, выходя в тонкий мир, ведут там абсолютно сознательную жизнь, даже более сознательную, чем здесь. Жизнь, даже более сознательную, чем здесь. А еще более высокий мир, ментальный, они и там ведут сознательный образ жизни, а о нем мы вообще представления никакого не имеем. Если мы во время сна выходим в тонкий мир и там ведем бессознательную жизнь, даже не помним, что там такое с нами происходит. А на самом деле все это надо не то, что не помнить, надо просто участвовать там и помнить абсолютно все. Они непосредственно общались с представителями космического братства. И когда были в Америке, в Европе, в странах Азии, общение с великими космическими учителями открыло Рерихом и новые возможности познания духовного плана бытия. Если первые знания высших миров, это познание перешло на новый уровень, и теоретические знания дополнились овладением высшими духовно-психическими способностями, которые свойственны всем сотрудникам Братства Света. Сначала им были явлены грубо материальные законы, и великий учитель пишет: вы, то есть релихи, были участниками поднятия на воздух, то есть они обладали способностью левитации. Вот как святой Серафим Саровский во время молитвы поднимался в воздух, так и Рерихи тоже летали в воздухе, производились опыты материализации. Вот сейчас саибаба там что-то рукой махнул и тебе, пожалуйста, драгоценный камень там, скажем, или перстень там или еще что-нибудь, или випхути, вот этот пепел, из воздуха он берет, лечебный такой пепел, из воздуха он берет, лечебный такой пепел, или любой предмет, кому-то там из присутствующих, у того же и Бабы, там захочется часы, пожалуйста, раз часы, нафиг, вот. Рейхом производились опыты мотивизации какой-то у этого Саи Бобы, еще почище, чем у него, и присылки предметов. Все это не для у. Ули... Затем был явлен рейхом был открыт астральный мир, но не для погружения в астральный мир. Расширяя сознание, вы получили возможность знать ауры людей и облики. Перевоплощений. То есть они знали, как свои, там много воплощений назад, знали. Так и всех людей, которые с ними были в контакте. Они могли сказать, кто, когда, где, кем воплощался. Теперь им были явлены ауры людей. То есть вот можно сразу видеть по ауре, кто перед тобой. С какими там мотивами, какими мыслями, там желаниями. С какими достоинствами, недостатками, то есть весь его паспорт невидимый лицо. И никакой там полицейский паспорт, здесь крице и близко не лежал. И никакой там полицейский паспорт, здесь и близко не лежал. Покончив с миром полуматериальным, продолжает Великий Учитель, мы перешли к космическому ясновидению и яснослышанию. А мы знаем, вот у людей иногда случается астральное ясновидение, то есть самое такое примитивное, которым обладают колдуны, там маги, экстрасенсы и так далее. А есть еще более высокое ясновидение, ментальное, а есть еще более высокое духовное, а это еще более высокое космическое. Пользуясь открытыми центрами Елены Ивановны Рерих, можно было показать лучи разных качеств и строения тонких энергоматерий. И строения тонких энергоматерий. Как вот учения они получали. Ведь вот учение все же записывалось Еленой Ивановной. Все. Представляете, вот сейчас здесь и полное собрание книг учения, это вот такой толщины, значит, книги. Значит, эти четыре тома, куда сейчас все книги учения входят, были ей рукой записаны все. Мало того, а написанного, откуда она брала, вот из того, что она составляла учение, самого написанного дневников намного больше было. Она уже оттуда брала и потом составляла непосредственно вот это учение «Живую этику». Мало того, и сейчас вот уже выпущено, но обычный человек просто, все то, что вот сделала, скажем, она или Николай Кенсонович, обычный человек просто не в состоянии это сделать. И еще много такого, которого мы не знаем с вами. Если та же Шапошникова, вот, директор музея в Москве, в МЦР, Понадку, спасибо.